друзья с вами я, влад и сегодня начинаем проходить игру под названием метель метель вот так вот метель <смех> не знаю вот кстати это по моему первый хоррор на ну, вот на канале который выходит Ну, это там стрим был по грене но это стрим ну, можно в принципе это второй хоррор называть. назвать да не важно да а перед началом ролика хочу пожелать приятного просмотра покушать то нет и вот сейчас верните видео. Идите у вас написано подписаться, нажмите на нее, тогда у вас будет все хорошо. В школе будете отлично учиться, и удача будет плюс 100 миллиардов. Так. А мы начинаем. Давайте начать его. за Алана. Алана Сегодня почему? работа немного затянулась, затянулась. И мне пришлось возвращаться домой ночью. Зачем у на Улице была метель. Нас... Я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Надо не было не дома, но вы там на работе. Дорога ну, шла через небольшой лес Впереди а -а -а. виднелись тусклые огни домов ну, И вдруг mm -hmm. мне показалось Что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной Это олень. Наверное, почудилась, подумал я Однако тень шевельнулась Я отчетливо увидел, а -а -а. что кто-то ходит по лесу И смотрит на меня ну, кто я, безвредь, наверное. такую и погоду Нормальный человек не будет ходить по лесу ну, вот именно. Приступ страха нормальный человек. Значит, Я ускорил нормально. шаг Стоило а -а -а. мне оглянуться назад, как я оторопел Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться mm -hmm. ко мне. Медведь, да. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто Медведь. бежал за мной, не думал останавливаться. В ну, какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, как... и я подскользнулся. Ну, короче, Упал понятно. лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Ну так конечно. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Это уже не медведь. Ага. Да, такое, если честно. В таком находиться. Вот, мычка. Давай, открывай. Все. Нужно выбираться отсюда. Собак? Собака была. Так, 2013. Ну, понятно. Снег на улице. А это что такое? Ага, нифига себе. Ну холодно сейчас, минус 23, минус 25. Нифига себе. Так где он себе, 100%, сто процентов. А положи Ну да, такое себе дома, сейчас. Ну короче, ну на хоррор это так себе средний похоже, похоже, не очень. Так, а что нам надо вообще сделать? О, нормальные кусачки. А зачем мне кусачки? Я не понимаю, пока зачем. О, молоко. А, типа, а ну-ка, чё, записка. 13 января 2012 года. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Ну да, я тоже. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке. Я решил позвониться домой. Ну меня тоже. Он бил меня током. Током? А, да, там есть ток. Нифига себе. Он совсем долбанулся. Но но что-то его отвлекало и он, меня... он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал а? и я начал осматривать комнату, попытках найти выход. Ну, одна дверь была надежно заперта, но я нашел другую складную дверку. Да? А какую складную дверку? Я не знаю еще. Это от этой двери? Вот это от... именно? Или от какой двери? От этой? О, да. От электронной... Да, я смог сломать терминалы и Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Да, там лифт есть, есть Сейчас я записываю записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Да, если так он записывал, то там, наверное, лежит мертвый. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль? Это север, запад, восток и Офигеть, помогло? Ну а. Но пока нам, в принципе, пароль не нужен. Молоток. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Не знаю. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ну так не заметил. Нет. Главное, да, конечно. Не, ну не заметь. Нет, нет. О чем будет замечать? Я ж такого ничего не сделал. Странно. У меня ключ вообще есть. У меня есть ключ, это интересно. Ну, ща придет. Я кстати его не видел. А? Ты клоун вообще, что? что? Ты вообще в маски нормальный, нет? Клоун, блин. Серьезно? Что, что, -то что -то. не так? Что, все норм? Видимо, показалось. Ну да. Ну да, это ветер был сильный просто, и всё. Конечно показалось. Так. Ого, пила. А за А, ну я видел, да, это, это фигня. А, вот и код. А что это за... Ч? Спасибо. Я уже... Да, я понял. А кот, какой кот? А, шесть. Шесть какой-то. Два. Это, это, ну, что такое? Семь. Я понял. Это надо сюда ввести, да? Прикольно. Шесть, семь. А, ну да, это и есть. Север, да, я понял, да. Шесть, семь. Четыре, два, да? Или шесть, семь, два. Да нет, сейчас попробую. Если я что-то долбанёк, то долбанется, э, страшно. Аня, правильно. О, вошел. Дверь открывает. Все. Ну... <смех> Блин, ну. Надеюсь, он не заметит. Хотя нет, заметит. <смех> Если он заметит, то будет и плохо. Так, что у нас тут? Ага. О, доска. Ладно, доска пускай будет. Да пускай будет. Я потом спорю. О, кусочек. Не, не слышу. А надеюсь, ты вот такой. Ломать. А ну это я, ладно, это потом. Будет. О, лом ему, ну, да? Лома можно что-то сломать. Так. Да ей кирку, походу же. Да, это можно? Да. Так, вс, давай. А теперь я могу кирку сделать. Нифига себе. Вот это прикольно. Ща мы их попробуем. А-а-а, не получится. Не. Не, не не Так мне вообще, по-моему, надо будет предметы искать еще, Потому что мне не хватает. Мне нужен этот, как его. А, гаишник ключ. Да-да-да, гаишник -да -да, ключ. Так, в смысле, а как его открутить? Мне чтобы отключить гаишник ключ, надо. Ну, кирка у меня есть. Офигенно, спасибо. А киркой не могу. Я могу киркой только ломать. Чтобы... Ну, стенами. Так, а тут мне ничего нету, да? Да. Нажаль, да. Непонятно. Пока непонятно. Должны какие-то предметы быть. Лампочку. Лампочку не не нельзя, да? А что делать-то? Мне по сути должны по-другому все загенерироваться было. Ну ладно. Где ло мне найти, не понимаю. Туалеть, нет. Здесь уже нету ничего. Не понял. А вот это уже не понял. Непонятно. Так, короче, будем искать предметы. Потому что. Ну потому что все. А по-другому никак. Они опять где-то должны лежать, где-то здесь. На полках. не знаю. В Ящике, да? Нет? Нигде нету. Э! Где? Нету, нету, нифига нет. Четыре. Да, это я знаю. Блин, серьезно? Что за фигня? Записка. Это мне никак не поможет. Блин, мой здесь она есть. Нету. А ну, точно она твою же мать. Кто? Не знаю. А, у меня спали сейчас. Ну блин, я веревку открыл, ну все. Блин, веревку можно убрать. Веревку убирай, как. Тупой такой, почему? Ну все, мне походу током я получу. Походу я заслужил, да, на ток. Да, я заслужил. Чем током я толпаю? Да, да, ну блин, ну я не знаю, как она упала. Она сама упала, ты ведь. А, Погоди-ка. ка, -ка блин. здесь не так. Ну конечно, веревка лежит. Эта не могла упасть сама! Ну конечно! Ну шо, все только Ха-ха-ха, смешно, капец. <связывая> <связывая> <связывая> ну а что я мог сделать? Так, а дверь что -то? А, надежно заперто, да? Надежно? Значит, ты вообще такой тупой, вообще капец. <связывая> надежно заперто. Ну да. Зачем мне надежно заперто сейчас? Так это очень важно. А мобировка хотя бы... Ну, бери вот эту фигню. ну Ладно, еще раз током получать будешь. Мне нравится током получать. Он а, ну, эту фигню не убрал, Ну, офигенно. Так. Дверь открывается. Дверь открывается. Так. смысл? смысле? А, я думал, он меня украл. Не, я не успел взять. Ну, конечно, теперь я смогу. Но я сбежать на не буду в этой серии. Сбежим мы в следующей серии, но мы попытаемся. Ага, гаечный ключ, окинь. Гаечный ключ это, наверное, для этого, да? Не, ну, он слышит, наверное, может. А, нет, он глупой, по-моему, он стоит. Так. Чёрт. Я не знаю. <menu> Кто это там шумит? Это он такой тупый, селёк. Ну, настолько ну блин ну бери листик пожалуйста ну, все еще раз пока получим хочу бы и нет ну, походу все в принципе походу все о я слышал, он уже ждет Шарик я вижу где то здесь он где-то здесь сидит? здрасте ты ч совсем тут что ты что-то ты не принёс? Нормально вообще. Что он мне принес какую-то фигню? А? А? Так, погоди, гайди. Не ка, -ка. Что-то здесь не так. Конечно, не так. Ты мне какую-то фигню принес. Вообще совсем больную, что ли. Видела, принес какую-то фигню. Видимо, показалось. Фух. Он хотя бы не заметил, что листья. Но все-таки немножко он слепой. Потому что он не заметил листик. Вот этот. Ну, веревка, не ладно, веревка не. Он поставил. А чё это? Отверка? В смысле? Зачем мне отвёрка? Спасибо, конечно, но не отвёрка. Ну, ладно. А, да. Нифига себе, у меня, по-моему, больше шансов делать, чтобы я сбежал. Нифига себе. Ну ладно. Отвёрка-то здесь, да? А, рычаг. Ага. О, здорово, мужик. Понятно. А, а, ну да. да. Не, ну может быть мы сбежим, но нет. Лифт там. Блин, а где дверь? Дверь запереть. Дверь запереть надо. Где? Вот. Блин. Сбежим в следующей серии, а в этом не надо. Нет, просто поиграем. Да поставь ты уже! В смысле? Поставь! Вот. вот Лифт. Нет питания, в смысле? Ау. Вот теперь есть. Черт. Не знаю. Блин, а двери закрыть. Кто это там шумит? Ты. Поднимается. Ты. А давай я встречу. Я не хочу сбегать, Серёжа. Где ты? Мужик, здорово. Где лифт? А в клетку наверное. А ну живо, открывай дверь. А в клетку забыл. А где? Где лифт? Я заплыл. Мужик, подскажешь? Прям а прям закроет дверь. Мне интересно. Я сдохну, получается, уже на второй день. Мужик, где лифт? Здорово! Просто такой лоббешником меня убил, И проиграли. Ну ладно, я и не хотел. А такой на нафиг. Ну, будешь нафиг как лифт открывать? Окей. Можно. Ну игра легкая. Да, выбраться, я знаю. Игра вообще легкая, петли. Но мне нравится. Ну, давайте еще раз попробуем. А? Твою же мать. Она да, нормально, Я не знаю. Ну. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки ну, Так ты открой дверь, я он не замею Он сто процентов не заметит. Нет, лучше не надо А то он мне вырубит Опять не надо, я, я не хочу Я лучше в клетке посижу, чем вот так вот. Посижу, пока он войдет Но дверь все-таки он выломал Это хорошо, это плохо а? Так, погоди-ка А себе, дверь сейчас открою, меня зовите? Что-то здесь не так. Что? Я ничего не включал пока. Видимо, показалось. Ну да, показалось. И дверь такая сама закрывается. Ну да. Так, ключ. ключ. Так, открывает. Ну, ну по-моему, тут можно выбраться двумя способами. Не кажется. Или всё-таки ну просто мы запираем дверь, и все И все считай. Ну, ты пароль один тот же не Да, пароль один тот же. Но он разный. Ну нет, он, по-моему, не разный. Одинаково. Так, доска тут есть? О, а тут доски нет уж. Не понял. Смотри, тут каждый разный вообще тут все А, рукоятки вообще нет. Я, я перепутал, да. Я сейчас бы рукояткой откручивал. Нормально. Гайш не Черт! Ч ⁇ ты орешь вообще? Орет мне тут еще. Записывай. Главное, чтобы мне только мне не ударили. Опять. За что? За то, что я... Хотя нет, он бы догадался процентов Но не догадается. Ничего ну, он. Идет? Ну, кстати, 2013. А там 2012. Ну что, каждый год запирается, что ли? Так, погоди-ка. Не годи-ка. Что-то здесь не так. А все норм. Я все выключу. Видимо, показалось. Ну да. Ну когда стекло разбивал, он бы мог догадаться. А здесь ладно, здесь. Еще. Хотя тоже мог догадаться. нифига себе, что-то упало. Это можно было догадаться. Всё, поехали. Так. Кусачки эти. Ну не знаю, насколько он далеко отсюда. ну я не знаю. Кстати, доски тут нету Наверное, доска будет уже... Когда я здесь буду открывать. Ага, придурка. ну теперь я буду... Открыть чуть-чуть. Кстати, мне когда я уже что-то сделал, у меня забирает предмет. Берут, забирают. календарь на 4. А, я пусть вообще... вообще капец какой-то календарь, кому-то как будто лет 10 уже отлежит. Не, ну если игра 2020-го, то в принципе календарь еще нормальный. Хотя нет, плохой. Черт! Да чё орёшь, что ты орешь лично? Аю, пошл себе. Дверь сама закрывается. Дверь сама закрывается, окей. Это хорошо. Это хорошо. Дверь сама закрывается, это ещё хорошо. Давай, быстрее. А если я себе дверь сейчас открою при нем? Нормально все. О, здорово. Здорово! Как дела? Не видели, да? У тебя маска вообще офигенная. Просто вообще 10-10. А, я дверь не могу открыть. Погоди-ка. Я дверь не могу открыть. Нифига себе. Здесь не да, могу. Видимо, показывает. Я дверь не могу открыть. Я могу дверь открыть, только когда он захнул именно уже приходит почти. Ну, вот, например, там где-то находится, еще идет. Да, до этого не могу дверь открыть. Нифига себе, это придумал. А, ну как пришел. А, кстати, айси его выключить, он придет. Вот мне интересно сейчас, Лиф включить. А нет питания. Я вырублю сри. Твою же мать! Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Айси, я спрячусь. Ты че же... ж не... Он ничего не поймет. А ну-ка, да, серьезно? Ну просто шумел. Ага, да? Я в я сидел себе, никого не трогал. А да? Так, погоди. А серьезно? Мать что, он не замечает? Что-то здесь не так. То я в лифт включил вообще. Какие? показалось ну да ну, получается он не заметил что я лифт включил но ну, это хорошо но ну, это будет уже в следующей серии понятно короче все на этом пока все да вот такая вот серия получилась кому нравится кто и хотите продолжение ставьте лайки если мы доберем сколько там 35 лайков или 40 Тогда будет продолжение этой игры ну, она легкая вообще. Мы ну, в следующей серии сто процентов пройдем. Это не такие игры, которые там как Греннина на серии 4, наверное. Это вообще легкая игра. Ну, мы с этой серии м -м, без проблем прошли. Ну, я бы мог сейчас пройти. Я уже лифт включал. М -м, просто взял, сел в лифт, уехал и все. Сбежал, считай. Ну да, я решил на следующую серию оставить. Ну, короче, да, все. Ссылка на весь ролик будет в описании. Пока Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока.